Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка советов и хитростей. Присаживайтесь поудобнее, погнали! С собой в кармане я всегда ношу вот такой небольшой неодимовый магнит. И вот для чего. Положив в карман магнит, мы легко можем временно примагничивать один инструмент, например, гаечный ключ, пока работаем, например, с отверткой. Не придется искать, куда положить нужные инструменты, или класть его на пол, и каждый раз нагибаться за ним. Просто примагничиваем, и он всегда под рукой во время работы. Все удобно и держится отлично. Вы это сами видите. Если кому-то что-то нужно стянуть проволокой, то вот вам простой, но эффективный способ, как это сделать. А если проволоки надо накрутить много, то я пользуюсь вот такой самоделкой из перьевого сверла, которую я сделал еще пару лет назад. Она показала себя с лучшей стороны, удобная и эффективная штука. Как раз недавно опять пригодилась, когда делал ограждение из сетки. Кстати, недавно приобрел вот такой шуруповерт от компании Denzel. Это современный, универсальный и довольно мощный шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящий момент которого составляет 65 ньютон-метров. Сверлит отверстия в металле до 13 мм и до 20 мм в дереве. КПД у него больше на 20-30% в отличие от коллекторных шуруповертов. Также благодаря бесщеточному двигателю шуруповерт меньше греется, имеет меньшие габариты и вес. Увеличивается срок службы, так как не надо менять щетки. В комплекте зарядка и два аккумулятора на 1,5 Ач, которые подходят для всей линейки инструмента Denzel с 18-вольтовым аккумулятором. Усиленный металлический быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку и не позволит провернуться сверлу даже при сильной вибрации. В общем классная штука при относительно низкой цене и гарантии 3 года. Познакомившись с брендом поближе, решил еще добрать некоторых инструментов, которых мне не хватало. Теперь могу смело рекомендовать инструмент от компании Denzel. Тем более на сайте действует мой личный промокод совет10 который дает скидку в 10% на все товары. Так что не упустите возможность, выгодно прикупить себе инструмента. Все подробности в описании к этому видео. Бывают такие ситуации, когда термоусадка немного мала и не налазит на провод. В таких случаях я беру простые ножницы и феном немного нагреваю трубку. Одновременно с небольшим усилием Раздвигаю ножницы и растягиваю трубку до нужного размера. И немного подождав, когда она остынет, спокойно надеваю ее на провод. И все. Еще раз нагреваю феном, и она уплотняется как положено. Вот вам интересный способ хорошо скрутить провода между собой. Для этого концы проводов вставляем в патрон шуруповерта и затягиваем. А по пассатижами держим провода на начале изоляции. Затем на малой скорости делаем несколько оборотов и все, провода скручены. Лишнее откусываем и работаем дальше. Что делать, если необходимо выровнять плоскость прорези в дощечке, а обычной шкуркой не подлезть. Можно конечно наклеить ее на какой-то предмет, который пролезет, и зачистить вручную. У меня этим предметом оказалась вот такая насадка на многофункциональное устройство. Приклеив к насадке наждачку, можно ускорить процесс шлифовки во много раз. Вот уж действительно многофункциональное устройство. Допустим, в плоскости шлифовку удалось выполнить. А как быть со скругленными краями? У меня есть специальная насадка на гравер, но она туда не пролазит. В этой ситуации нас выручит вот такой мебельный шкант. По центру которого делаем отверстие в 3 мм. Хотя бы наполовину шканта. Далее в центр вкручиваем саморез. И затем отпиливаем шляпку от него. Ну а теперь берем все тот же двухсторонний скотч и приклеиваем его на шкант. И потом уже приклеиваем наждачку, отрезаем лишнее и готова насадка, которой уже можно легко подлезть. Друзья, вот такие советы сегодня, надеюсь, нашли для себя что-то полезное. И если это так, то в комментариях напишите, что понравилось больше. Также не забывайте поставить лайк, а те, кто еще не подписан на канал,